Я понял, соблюла, соблюла да, да. процедуру. Да, да. Так. Значит, ребят, повестка дня одна. ГИК нам спустил свое решение. Значит, поезд... предлагается повестку дня применение средств видеонаблюдения в помещении голосования при проведении общественного голосования по вопросу о давлении изменения Конституции Российской Федерации. Кто за данную повестку дня? Раз, два, три, четыре, пять. 6. 6 против, 0, воздержалась, 0. Значит, проект я скинул только что, у нас целый день в администрации света не было, только дали, наверное, час назад. Значит, в соответствии с решением Санкт-Петербургской комиссии о применении средств в видеопомещениях, Центральная комиссия предлагается решила использовать помещение для голосования средства видеонаблюдения Предоставленные администрации Петроградского района на УИКах для, на участках для голосования. Перечислены номера УИКов. Все ознакомились, успели. А здесь нету только УИКов, где голосуют военнослужащие. Значит, направить копию в Санкт-Петербургскую, довести до сведения участковых, разместить э, на сайте. Э, оборудование, все, администрация нам готовит. Обещалось все предоставить, все есть. Наличие, что нет, потихоньку докупают. Предлагается принять данный проект. Кто за? А можно? Да, да. Говори. Да, я хочу предложить то, что я уже в чате написала. ну я считаю, что у него нет полномочий для принятия таких решений, потому что это просто противоречит пункту 3.5 порядка ЦИК вообще общероссийском голосовании, вот, где прямо указано, что такие решения должны принимать избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Более того, они должны эти решения согласовывать с ЦИК, и они должны принимать порядок применения этих средств, который бы соответствовал там, указанному там порядку, установлению ну, ЦИК. Вот это все не сделано, а в полномочия ЦИК, в принципе не входит в принятие таких решений, Просто не по закону, а ТИК, ну и просто руководствуясь общезапретительным принципом. Да, вот это в, да, да, да. в принципе, ну я читал это, если, uh -huh. если вы его отмените через город Бергон, мы против не будем. Понимаешь? Но uh -huh. нам пока прислали решение, что вот так. Ну просто же получается, что наша комиссия сейчас принимает решение в ну, ну, полномочия ну, Нет, который, я, который, я понял эту позицию, принял. я почитал. В принципе, ну, значит, предлагается данный проект. Кто за принятие данного проекта? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Против? Воздержались? Принято. Один воздержался. А, стоп, давай тогда заново. За Лена, Юля. Вот, Аня и Сталя. Я. За, значит, у нас пять. Воздержалась. Один. Ольга. С одной стороны, я понимаю то, что ну, видеофиксация очень нужна, и как бы без нее против, никуда. Нет. Я понял, да, да, да. Просто тут как бы процессуально, правда, тогда вопросы возникают. Ну ладно. Ну и второе, э, повестка дня окончена. Исчерпано, заседание окончено, продолжение оленых слов есть не только...